Привет на нашем канале! Сегодня решили рассматривать договор страхования КАСКО. То есть достаточно распространенный, интересный продукт. Тема обширная, безусловно, в рамках одного выпуска мы не сможем затронуть все вопросы. Нюансов здесь более чем достаточно. То есть все, что кого будет интересовать, пишите. Мы постараемся ответить на все вопросы и дать все разъяснения максимально детально. Итак, что такое добровольное страхование автомобиля? То есть это то, что в Обиходе называется договор страхования каско. В Украине на сегодняшний день существует два формата заключения таких договоров, то есть Первый – это наиболее распространенный, который предлагается большинством страховых компаний. Это когда в договоре э, прописаны все риски. Это так называемый договор с объявленными рисками. Второй договор – это ну, практически единичные предложения на украинском рынке присутствуют. Это когда договор без объявленных рисков. Разница между этими договорами в следующем. То есть, если договор с объявленными рисками и произошло что-то, что не подпадает под тот риск, который указан в договоре, это основание для отказа в выплате страхового возмещения. Если договор с необъявленными рисками, то э, страховая компания будет покрывать все события за исключением тех, которые прямо прописаны в договоре как основание для отказа в выплате страхового возмещения. Возьмем живой какой-то пример, то есть машина проезжает мимо места проведения строительных работ и там ведутся малярные работы, это кстати было на практике, и вот в результате этого машину обрызгала краской, то есть если мы говорим о договоре с объявленными рисками, то это можно подвести под риск только противоправные действия третьих лиц, ну то есть нарушены какие-то нормы там, выполнения этих строительных работ, но чтобы оформить это как противоправные действия третьих лиц, это сделать достаточно сложно, Более того, Пятна краски на машине можно не сразу, через какое-то время, когда уже вы будете далеко от этого места. Так вот, если договор будет с объявленными рисками, то выплата в таком случае будет крайне проблематичной. Компании некоторые идут на то, что покрыть, заплатить, но опять же, кто-то будет кому-то идти, договариваться, писать служебные записки, решиться вопрос, вашу пользу или нет, это непонятно. В случае, когда мы взяли договор без объявленных рисков, однозначно в исключениях этого нет, значит автомобиль поврежден, это должно покрываться. То есть ну, ситуация очевидна. Когда приобретаете договор, нужно разобраться. То есть вы приобретаете договор с объявленными рисками или без. Предпочтительнее, конечно, брать без объявленных рисков. Что касается объявленных рисков, это большинство договоров, как я уже говорил. И какие риски предлагают страховать на сегодня в Украине. То есть это классический угон, противоправные действия третьих лиц, конечно же ДТП. Пожар, взрыв, падение предметов, нападение животных, стихийные бедствия. Вот, вот этот набор рисков это то, что называется полным каско. Если Каких-то из этих рисков нету в покрытии, соответственно, мы говорим о том, что каска частичная. Теперь, что касается франшиз по договору. Франшиза, я напоминаю, это та часть э, причиненного ущерба, который не будет покрываться страховой компанией. На сегодня в некоторых компаниях франшизы дифференцированные, где-то не дифференцированные. О чем речь? То есть, э, например, часть компании предлагает повышенную франшизу по риску. Э, угон либо там конструктивное уничтожение например 5 процентов и предлагает отдельно выбрать франшизу для других рисков там ДТП противоправные действия третьих лиц э, стихийные бедствия и так далее например 0 процентов то есть можно купить продукт с франшизой э, по риску угон и конструктивному уничтожению там 5 или 10 процентов по остальным рискам 0 есть компании которые предлагают э, франшизу не дифференцированную, то есть она идет для всех рисков по договору. То есть, например, нулевая франшиза на все. То есть как рекламный трюк это хорошо, но на практике есть нюанс. Многие из э, страховщиков, которые заключают такие договора страхования, либо ну, в силу того, что сами вообще не вникали в продукты, не разбирались, либо делают это сознательно, э, умалчивают о том, что по таким договорам, ну, по рискам э, физическое уничтожения или так называемый тотал и угон э, предусматривается износ. И износ здесь будет определяться не по законодательству, а в том порядке, как это прописано в договоре страхования. То есть на это мало кто обращает внимание. То есть по таким договорам страхования предусмотрен договорной износ. Ну, например, полпроцента, один процент в месяц и так далее. Что и как это выглядит на практике. Если, например, страховое событие произошло на первом месяце страхования при нулевой франшизе, и при договорном износе, например, в 1%, потери составят 1%. Если это произошло на 12-м месяце, соответственно, потери могут составить 12%. Если франшиза больше, чем 1%, соответственно, потери могут составить еще больше. То есть нужно понимать, что покупая договор с нулевой франшизой, можно по концовке ну, получить убытки, о которых никто даже не подозревал. На что нужно обращать внимание в договоре страхования, кроме франшизы? То есть мы ну, буквально рассмотрим там, ключевые какие-то моменты. Опять же, я повторяюсь, будут вопросы, пишите, постараемся на все ответить. Все, что знаем, все расскажем. То есть нужно смотреть, агрегатная страховая сумма по договору или нет. Можете прямо спросить у агента, который вас обслуживает. То есть это очень важно. Что такое агрегатная страховая сумма? Это когда после выплаты страхового возмещения она уменьшается на ту сумму, которую заплатила страховая компания. Соответственно, при дальнейших страховых событиях, при уменьшенной страховой сумме после первого, и нужно будет либо дополнительно доплатить и восстановить страховую сумму до рыночной стоимости автомобиля либо можно получить потери на возмещении за счет применения коэффициента пропорциональности, поскольку рыночная стоимость автомобиля не будет соответствовать той страховой сумме, которая осталась по договору. В случае неагрегатной страховой суммы она будет восстанавливаться автоматически, то есть страховая компания страховую сумму будет считать для каждого страхового события отдельно. В таком случае она меняться за период действия договора, неважно, какое количество страховых событий произошло, не будет. Естественно, предпочтительнее говорить о том, что договор должен быть с неагрегатной страховой суммой. Второй важный момент – это страхуете вы автомобиль с износом или без износа. На самом деле у нас есть методика проведение товароведческой экспертизы, но она ничего не имеет общего с договорами страхования КАСКО. То есть договора страхования КАСКО это добровольный вид страхования. И если стороны определили, что износ будет начисляться с первого года, эксплуатации автомобиля с момента заключения договора, то он будет так и начисляться. При этом размер начисляемого износа также будет определяться сторонами. Как правило в договорах страхования износ прописывается в проценте за каждый месяц эксплуатации автомобиля и соответственно чем больше эксплуатация, тем выше процент износа за период действия договора страхования. Без нужды, скажем так, смысла брать договор страхования с износом нет. Почему? Потому что в случае ремонта будут потери, в некоторых случаях достаточно большие, на стоимости запасных частей. То есть страховая компания после расчета стоимости восстановительного ремонта пропорционально тому проценту износа, который Должен примениться по договору, уменьшит просто стоимость запасных частей, соответственно и кроме франшизы придется дополнительно доплачивать эти деньги на станцию при проведении ремонта. Также важный момент, нужно смотреть в договоре, каким образом производится выплата возмещения по наиболее распространенному риску. Это дорожно-транспортное происшествие и как ремонтируется автомобиль. То есть вы должны четко понимать то, что вы хотите, и найти эти моменты в договоре и понять, так ли это или не так. Ну, например, да, то есть, есть пожелание ремонтировать автомобиль на СТО авторизированного дилера. То есть желание вполне нормальное, особенно если автомобиль гарантийный. Но здесь также могут быть нюансы. Например, в некоторых страховых компаниях на сегодняшний день существует система аккредитации станции технического обслуживания. И может получиться так, что например вы проживаете в одном районе, рядом с вами есть салон дилера, соответственно есть СТО, где вы обслуживаетесь, проходите ТО, вам чтобы поставить туда машину надо перейти через дорогу, но к сожалению эта станция оказывается не аккредитованной в страховой компании. И нужно ехать через весь город, э, ожидать какую-то очередь, терпеть неудобства, заплатив ну, немалые деньги за договор страхования КАСКО. Поэтому при покупке желательно также уточнять этот момент. Авторизированное СТО, авторизированное СТО. Я могу выбирать СТО авторизированное или не могу. Или СТО будет рекомендовано страховой компанией. Ну и также нужно смотреть об откровенных вещах дискриминационных договоре. Например, некоторые договора подразумевают использование бэушных, неоригинальных запасных частей и так далее. То есть если вы готовы на это идти и цена от этого меньше, то это решение должно быть взвешенным. Не хотелось бы, чтобы кого-то обманули таким образом. Еще одним интересным моментом является требование страховой компании по хранению противоугонным устройствам. Вроде бы мелочь, но некоторые страховые компании прописывают риск-угон при наличии спутниковой противоугонной системы. То есть, Если ее нет, а есть обычная сигнализация или мобилайзер, то это будет проблемой. В случае угона не покроют стоимость автомобиля. Соответственно и по хранению предпочтительнее всего отталкиваться от того, что покрываться причинение ущерба или угон должно независимо от того, где хранился автомобиль. На самом деле большинство компаний уже пришли к тому, что таких ограничений нет, но тем не менее отдельные предложения ну, проскакивают то есть автомобиль должен находиться исключительно на охраняемой стоянке риск угон не покрывается если автомобиль находился не на охраняемой стоянке там с 23 например да там до Восьми или до шести утра и так далее. То есть на самом деле такой момент скользкий, его нужно всегда уточнять. Также важным является момент оформления страхового события. Каким образом должна быть уведомлена страховая компания по телефону, письменно. Должен ли выезжать аварийный комиссар, потому что невыполнение этих условий в дальнейшем ну, будет создавать сложности при получении страхового возмещения. Еще один момент, нужно смотреть исключения, их нужно смотреть всегда, на самом деле есть традиционный набор исключений, ну, назовем их так, как бы дебильные, когда, скажем так, они искусственно всовываются в договор, ну, поскольку как бы, большинство из них носит абсурдный характер с целью в дальнейшем ну, создавать сложности клиенту при получении возмещения. Ну, например, да, есть требования по справке об освидетельствовании на алкоголь. На самом деле требования нормального, ничего эксклюзивного нет. Но только когда сотрудники полиции, их действия, кстати, в этом плане достаточно жестко регламентированы, настаивают на проведении, тогда это нормально. То есть они настаивают, освидетельствование прошли, справку получили, предоставили в страховую компанию. Но у нас в 95% случаев никто не настаивает на проведение освидетельствования на алкоголь. И в таком случае, когда требования от сотрудников полиции на месте не было, а человек должен вспомнить, что у него это написано в договоре, должен поехать в медицинское учреждение, за свои деньги пройти это освидетельствование, потратить на это время... Такие вещи некорректные, и от таких договоров нужно отказываться. То же самое, ну скажем, да, избитая тема, это покрываются, не покрываются грубые нарушения правила дорожного движения. То есть на самом деле такая узкая вещь, то есть вот произошло ДТП, а в договоре ограничения прописано по скорости, по скоростному режиму, например, превышение на 20 км в час, это исключение страхового события. То есть не всегда есть возможность объективно посчитать, скажем, да, и в данном случае у страховщика всегда будет оставаться возможность ну, перекрутить ситуацию таким образом, чтобы отказать выплате страхового возмещения. То есть набор на самом деле достаточно большой и подходить к этим вопросам очень взвешенно надо. Ну и последние нюансы, всегда ну, учитывайте ваши параметры там, стаж, возраст и так далее, то есть можно сделать дешевле, но не в ущерб тем исходным данным, которые есть, то есть если у вас предполагается, что автомобиль будет э, управляться человеком, который там, младше 21 года или без стажа, то ну, проще заплатить надбавку и получить покрытие, чем э, пропустить этот момент и подписаться под договором, где покрытие действует со стажем от 3 лет и возрастом от 21 года. Соответственно, нужно и рассматривать последствия, которые в таком случае будут применяться. То есть в некоторых компаниях это отказ выплаты, в некоторых компаниях это повышенная франшиза. То есть выбирайте, что вам больше подходит и опять же отталкивайтесь от того, кто и как будет... Эксплуатировать автомобиль. Не делайте ошибок, не теряйте деньги. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. На самом деле по договору страхования КАСКО осталось еще масса вопросов. Пишите, будем отвечать, будем разбираться во всех деталях.